Так, вот этот э, торговый центр, место разлива, чем-то похож на русский. Цены тоже в, это, в рублях почти, там, курс практически один в один. Также машины стоят, и нам нужен продуктовый вообще купюр. Надо что-нибудь пожелать купить. Вот бокс скоро будет. И в, в, это, в Филиппинах очень любит бокс. Любит, когда... Ну, кто-то кому-то морду бьет, короче. Да. Вот. Поэтому я снимаю. Кстати, вот в этом самом... В Японии в торговых центрах некоторых запрещено снимать, а вот на Филиппинах можно снимать. Тут хорошо мне нравится потому что никто меня не боит это тут блин там здесь нельзя снимать а тут можно снимать о, вот что с вами будет если будете питаться такой картошкой понятно это был пример о это водопад Здесь вот находятся разные магазинчики, отдельчики, типа Евросети, такое местное, такого, разлива. Трепейер, сервис, селфон, Парахолки разные местные. Касса. Это бывшие, старые материалы продают, они там вещи. все что под руку попадет это сотового оператора смарт там всякие сейс samsung вот музыкальные инструменты электрогитара стоит почти тысяч рублей может быть 7 000. в принципе такие сцены вот чем-то похожие на Эй, В Японии такой же цвет, оранжевый. Бинго, карнавал, бинго. Как? Это лото, в лото играют, прикиньте? Это слото. Бинго. Бинго. Скинь, А слото. Эээ... Я это ну, вот всякая реклама здесь. О, гипермаркет. Ну, чем-то похож на этот, я не знаю. Ну, может, знаете, там перекресток, реал, что-нибудь такое, да? Такой же этот самый желто-синий фон, такой же примерно. Дети вот катаются, развлекаются. Там нас снимать нельзя, так что, я, наверное, буду включать камеру. Так, вот мы в самом этом самом. Давайте посмотрим, что здесь есть. Примерно вот то же самое цена только в рублях. Даже буковка Р написана, видите? То есть можно сказать, что это рубль. Чего я могу сказать, блин, цены такие же, как в России. Помкан, помкан. Без понятия, что это. Арбуз, о. 37 рублей за килограмм. Китайский арбуз? Китайский арбуз 37 рублей за килограмм. Вот еще один, 24 рубля за килограмм. Блин, это дорого. О, дуан? Дуриан? Yes. You like? no. <laughs>